Mm-hmm. Вот ловушка для птиц, сейчас мы посмотрим птичек. Вот пойманные птички. А дальше мы их кольцом, И кольцевание под На Ноябрь Во все светлое время суток Мы ходим и собираем этих это птиц дрозд. Человек заходит внутрь И начинает ловить А вот у -у -у. это королек Малявочка, его еле видно Но Ой, его можно мы чуть -чуть тоже обработаем вот... Их Ой, мы вот тоже это у него какая... Кольцо На этом кольце выдавлен код, выдавлено слово, буквенный код, обозначающий центр кольцевания, обозначающий страну, где происходит кольцевание. На российских кольцах написано Москва, столица наша родина. На поисках будет Гданьск, на британских Лондон, а также на этом кольце есть серия и теперь номер. Если кто-то обнаружит эту птицу, он будет знать, куда ему о ней сообщать собственно, в Россию, и будем знать, что сообщить. Знаете, какие есть синицы? А вместе руки? У одной синицы нет ничего синего, а в другой нет ничего черного. Вот эта вот синица большая. Такие клеточки, чтобы перемещать птиц от приемных камер.